Здесь и сейчас мы и наш образ жизни. И это мы выбираем его, а не он нас. Подарим здоровое будущее себе и тем, кто нам дорог. Присоединяйтесь к здоровому маршруту проекта Кэша с 10 мая по 30 июня компания. Здорово жить здорово!